сорт острого перца Тандер Маунтен Ломхорн переводится как Ром Горы horn этот перчик относится к виду Хапсикум Ану это перец овощной такой вот длинный тоненький-тоненький можно сказать даже тоньше сигареты в диаметре такие стрижки могут достигать длины 30 сантиметров а высота куста может быть полтора метра в высоту это слабоострый сорт. Срок созревания у него 90 дней. Можно сказать, довольно ранний сорт. Такой вкус у него пряный, с перечной ноткой. Он довольно мягкий и не такой острый, как, к примеру, каенский перец. Желательно, конечно, подниз что-то подкладывать. Сено, сухую траву. Потому что кончики, касаясь земли, сразу начинают загниваться. Вот он начинает созревать. Вот снизу начинает темнеет, темнеет, вверх, вверх, вверх. Тоже они растут у меня между томатами. Тоже солнце малое. Такие вот красавцы. Их можно выращивать в открытом грунте. Можно выращивать в теплице. Можно выращивать дома, в цветочных горшках желательно брать горшки ампельные, чтобы перцы могли свисать вниз. Так они требуют подвязки. Вот они у меня подвязаны и свисает вниз, так что можно выращивать этот перчик в себя дома. Эти перчики могут быть как ровные. И так вот скрученные в спираль. Хотя перчик висит вот на веточке, он подвязанный. Все равно кончики у него закручены. Вот они начинают созревать с самого низу. И посмотрите, их тут неимоверное количество. Они, вот здесь вот целой куча лежит, видите. Значит, вот. взять надо под что-то подкладывать поднизу.